Приветствую вас, уважаемые львы и львыцы, хочу вас поздравить с наступающими и наступившими вашими днями рождения, пожелать вам исполнения всех ваших главных планов, планов, исполнения ваших мечт, ну и счастья вам в наступающем году. Но сейчас мы перейдем к прогнозу, для начала мы посмотрим по периодам, кто когда родился, а затем посмотрим основные события каждого месяца в течение вашего солярного года. Ну что ж, рожденные с 22 по июля по 15 августа. Ваши чувства будут контролироваться разумом. Выбор будет определяться с практичной стороны. А вот те, кто родился после 15 августа, вы проявите свои чувства в самой красивой, элегантной и тонкой манере. Те, кто родились с 22 по 23 июля чрезмерное стремление к развлечениям, интимным контактам, чувственность и расточительность могут привести вас к некоторым неприятным моментам. Вам так и будет, хотеться расслабиться, позволить себе что-то лишнее, но будьте осторожны, помните, что за все нужно платить. Для тех, кто родились 24 по 25 июля. Для вас это в год большой творческой активности, общения с друзьями, новые работы, проектов, общения или работы в коллективе, высвобождения накопившейся энергии. Для тех, кто родился с 27 по 29 июля, это критический год для бюджета. Может наблюдаться нездоровая страсть к любовным приключениям, изменам, тенденция к разрыву отношений. Будьте внимательны. Рожденные с 29 июля по 22 августа. У вас будет больше шансов других навести порядок в делах, расстаться по своим местам, провести ревизию активов. Это лучшее время для ведения бизнеса, планирования и запуска новых проектов. Этот период может стать для вас переломным, но, несмотря на трудности, подпорченные отношения с близкими людьми и неоправданные ожидания, вам все же удастся сделать переоценку своих ценностей. Через недопонимание и конфликты у вас получится приблизиться к истине, понять себя и, наконец-то, осознать, в каком направлении вам стоит двигаться дальше. Рожденный период с 1 по 2 августа – у вас возможны трудности общения с партнерами. Важно проявлять гибкость, идти на компромисс. Вероятно, обретение партнера с большой разницей в возрасте. Рожденные с 3 по 4 августа. Вам принесет волнительные знакомства и удачные финансовые сделки в ближайший год. Будете легко завязывать выгодные знакомства. Рожденные с 5 по 8 августа. Для вас этот год будет несколько кризисный в плане карьеры. Важно прислушиваться к мнению коллектива и быть толерантными к сослуживцам. Упрямство лишь приведет к потерям. Лучше действовать старыми и проверенными методами. Рожденный период с 8 по 10 августа. Год, когда фантазии не соответствуют реальности. Важно не поддаваться соблазнам, избегать сомнительных сделок, а также интриг. Любви вероятны в сильные переживания разочарование, обманчивость в чувствах, необходимость идти на жертвы, неблагоприятный год для переездов. Рожденный в период с 11 по 13 августа. Для вас это год вдохновенного и творческого труда, Возникновение новых перспективных проектов и деловых отношений. Благоприятен для обновления и преобразования семейных и любовных отношений, для объяснений, помолвки, бракосочетания, особенно для подписания брачного контракта. Рожденный в период с 14 по 15 августа, эмоциональная неустойчивость в семейной сфере может немножечко портить отношения с близкими женщинами. Склонность к экстравагантным выходкам и опрометчивым тратам испортить может... Отношения с дорогими для вас людьми Будьте благоразумны Рожденный в период 16 по 19 августа Для вас год максимальной включенности интуиции в плане деловой активности Проявляется много идей и склонность к спорам Предприимчивость и решительность, находчивость вы можете разрешить многие проблемы, повысить эффективность своих усилий. Не исключены ссоры, разногласия и противостояния, особенно с приятелями. Рожденный в период с 20 по 22 августа для вас год собственной переоценки само, самомнения, чрезмерный энтузиазм и возросшее тщеславие могут привести как к высоким достижениям, так и к неоправдавшимся рискам. Будьте внимательны. Ну что ж, а сейчас... Мы перейдем к более детальному прогнозу. Итак, давайте посмотрим, что ожидает вас в начале вашего периода. Ну, ваш Новый год встречает вас с таким интересным сочетанием, как соединение Венеры с Марсом. Оно уже будет расходящимся. На 22 число Венера будет покидать ваш знак и переходить в ваш дом денег и финансов. И можно смело утверждать, что до конца июля точно, и еще и первая половина августа, пока Венера будет двигаться по знаку Зодиака Дева, вас может ожидать какие-то финансовые прибыли, финансовый успех, поступление. Ну, Во-первых, у вас дни рождения, поэтому это естественно, что многие из вас будут получать очень много приятных дорогих подарков. Я бы могла еще сказать, что вы не будете жалеть тратиться на какие-то приятные для вас предметы роскоши, ну или на какие-то приятные для вас э, ну, увлечения и, может быть, ну, что-то такое. То есть на, на какие-то услуги можете тратить, денежки, например, кто-то захочет сделать себе дорогой массаж, кто-то захочет себе сделать какие-то дорогие косметики процедуры, кто-то хочет купить себе дорогой тур но в общем-то жалеть вы на себя не будете также есть указание на то, что вы сможете до конца июля получить назад какие-то ну, крупные кредитные средства, ну или просто получить какие-то денежки на которые вы даже не рассчитывали после 15 июля Венера зайдет в ваш третий дом активизируется сфера поездок я бы сказала так, что может быть вы будете раздумывать или вам ехать в отпуск или вам продолжать заниматься заработком но учитывая, что здесь будет соединение оно несколько конфликтное Меркурия с Марсом оно будет располагать к спорам к желанию отстаивать свое мнение и все это в доме финансов то наверное все таки Спокойнее было бы просто в ближайшие там, две недели провести где-то отдыхая и не решать какие-то спорные вопросы, вступать в конфликты. В начале сентября повысится ваша предприимчивость, повысится ваша, ваш шанс на удачу. Вот Будет формироваться очень интересный аспект от Венеры к Юпитеру, уже в начале где-то 5-6 по 10 сентября вы будете его чувствовать. Тригон от Венеры к Юпитеру принесет вам какие-то удачные сделки, удачный шанс, ну и влюбленность, а также еще и финансовое поступление. Конечно же первая декада, она наиболее благоприятна для общения и взаимодействия, тесного взаимодействия с вашими партнерами. Немножечко здесь может знаете, быть такая напряженная ситуация в плане финансов. Вот знаете, как не по оппозиции Марса, у вас в доме денег к Нептуну, это дом чужих денег. Знаете, как будто бы вы будете ну, очень много усилий направлять на то, чтобы что-то свое отстоять, завоевать, вернуть. Вот как-то много усилий будет в плане получения финансов. Но здесь речь идет о том, что это не обязательно могут быть ваши финансы. Вот когда, видимо, у вас будет какой-то план, и для его реализации вам нужна будет определенная сумма денег, и вы будете много усилий тратить на то, чтобы эту сумму получить. После 10 сентября Венера перейдет в ваш символический том семьи. Вам захочется как-то что ли, объединить своих родных и близких вокруг себя, может быть, захочется вложить какой-то определенную крупную сумму денег в то место, где вы проживаете. Но будьте осторожны. Здесь приблизительно... Сейчас я скажу, когда. С 19 по 20... По 20... Да, с 19 по 20... По 22 даже может быть. Да, вот-вот-вот. По 23 включительно. Будет формироваться аспект... По 25. Угу, будет формироваться аспект... 20-25 особенно будет он чувствовать аспект Венера к Урану ну это несколько напряженный аспект, который может принести неожиданные крупные вложения в недвижимость импульсивные траты когда вы не думали, не гадали и вам захотелось резко резко потратить денежки также это Аспект, говорящий о том, что вы можете себя вести в любовных отношениях несколько импульсивно. Это неожиданные знакомства, неожиданные любовные связи, которых вы впоследствии можете сожалеть. Ну и плюс здесь еще есть тенденция к разрывам из-за вашего вот, непонятного, непредсказуемого поведения в доме вселенной. Итак, в октябре, в начале где-то числа шестого Венера покинет ваш четвертый дом семьи и перейдет в зону развлечения, любви и ваших детей. Можно сказать, что здесь будут достаточно благоприятные аспекты, и это будет период, когда можно смело посвятить его каким-либо развлекательным мероприятиям, своему хобби, и, может быть, даже что-то сделать важное для своих детей. У вас максимально будет ну, вероятнее всего, это будет связано с поступлениями, с обучением ваших детей Вот как-то будете много уделять внимания И у вас это будет легко получаться Если у кого-то взрослые дети, здесь и с ними были конфликтные ситуации То здесь, вероятно, в октябре будет примирение Ну какие-то приятные события, связанные с ними Максимально активен будет третий дом По ретроградному Меркурию Сейчас я посмотрю, когда он стал ретроградным по-моему, с тридцатого сентября по восемнадцатое. Октября он будет ретроградным и принесет возврат к каким-то старым проектам, делам, что-то нужно будет доделывать, решать, и вы будете тратить на это очень много усилий. Возможно, вам нужно будет осуществить поездки, которые вы не могли осуществить ранее по каким-либо причинам. Что-то нужно будет повторить, доделать недоделанное. Любые знакомства и новые проекты на этом периоде, они могут быть недолговечны или будут двигаться с пробуксовками в начале ноября, где-то числа 5, Венера покидает ваш дом развлечений и переходит в дом работы. Вы знаете, с одной стороны, эта Венера принесет облегчение в отношениях с служителями, к вам будут, по отношению к вам будут настроены миролюбиво, но с другой стороны, она может принести некоторую леность и нежелание трудиться. Но ну, в лучшем случае вам просто будет даваться все легко, ваши текущие тела могут двигаться. Достаточно успешно, без каких-либо особенных усилий с вашей стороны. Но параллельно Марс заходит в ваш дом семьи. И, вероятнее всего, вы начнете активничать в стенах своего дома. Будьте осторожны на периоде оппозиции Марса к Урану. Это будет середина ноября. Вот эта оппозиция, она где-то будет с 10 по 15 ощущаться. Это очень сложный период, который может быть чреват острыми конфликтами, желание желанием поступать по-своему, разрывы и непримирение с теми условиями, которые будут созданы на момент, здесь и сейчас. Упрямство и, раз, и разрывы могут послужить, могут стать неприятными, привести к неприятным последствиям. Скажем так. Ну, период небольшой, его можно легко пережить, просто постарайтесь в это время не конфликтовать. Часто еще связано с неожиданными с разрушениями, и вы знаете, здесь больше как-то тема мужчин может касаться с близкими мужчинами, какие-то неприятные события могут быть резкие, такие взрывного характера. Конец ноября интересен тем, что Венера приближается к Плутону, это аспект миллионера, это ваш дом работы, можно смело утверждать, что весь декабрь вы будете работать как Папа Карла, и у вас есть шанс очень хорошо заработать, вас ожидают хорошие крупные прибыли на работе. Какие-то изменения кардинальные, которые там произойдут, они принесут вам удачные возможности в финансах, в финансовых сделках. К концу, по-моему, или середина, да, где-то 16-го приблизительно декабря Венера становится ретроградной. Сейчас я посмотрю, когда. 16 это ровный Точный аспект, да, после 16-го она ретроградный и она в таком состоянии будет пребывать достаточно длительное время. То есть, знаете, вот какие-то свои финансовые дела, но старые, не новые, они будут, ну, эти финансовые дела, они могут приносить вам хорошую прибыль. Но будете заниматься, скорее всего, чем-то старым, не новеньким. То, что вам давно и хорошо известно. Так, Венера здесь будет пребывать в соединении с Плутоном. Вот еще январь. По-моему, до конца января. Здесь будет небольшое расхождение в январе. Январь немножко будет сложный месяц. Здесь, во-первых, тоже будет и ретроградный Меркурий. С 14 января по 4 февраля он будет находиться в ретроградной фазе Меркурий. Давайте посмотрим. 15 так, все это дело у вас, сделанное по Меркурию, будет находиться... В доме вашего партнерства, в соединении с Сатурном. Ну, здесь, скорее всего, будет откат каким-то старым вопросам, связанным с вашим партнером. Что-то будет решаться, будут возвращаться люди из прошлого, будут восстанавливаться какие-то отношения, или, наоборот, ставится точка. Но, учитывая, что Сатурн будет идти по вашему дому партнерства здесь знаете, может быть, с одной стороны, некоторое охлаждение, а с другой наоборот, как-то рационализация то есть будет включаться больше логика будут приниматься решения не на основе чувств а на основе рациональности практичности прагматичности как-то более серьезно будете смотреть на своего партнера так, хорошо в общем так конец месяца обещают быть ну, до конца месяца январь обещают быть достаточно спокойным старые финансовые дела старые финансовые вопросы со своими партнерами все это будет решаться. В феврале большинство планет перейдет в ваш дом, отвечающий за партнерство. вот Это где-то будет вторая половина февраля да сейчас я хочу перетянуть видите вот это прекрасное соединение очень интересное харизматичное вот это просто шикарнейшее соединение интересно как оно у вас проиграется оно будет у вас в последних градусах февраля в феврале находиться в доме работы но ну, я думаю что до конца февраля это будет очень прекрасный благоприятный период для рабочей сферы вашей так Теперь где-то уже в начале марта, да, в начале марта наконец-то вся эта связочка планет, планет перейдет в ваш дом партнерства. Ну, я могу сказать так, что март месяц благоприятен для помолвки, для примирения, для удачных договоров, соглашений, для любого партнерства. В апреле Венера перейдет в ваш дом друзей. Ой, извините Восьмой дом – это дом опасных ситуаций, секса, дом эзотерики. У кого-то здесь обострятся какие-то эзотерические, психологические возможности, интуиция может обостриться. Также это год, не год, извините, а месяц возникновения неких тайных связей. Очень интересные события могут ожидать, вот где-то с 21 по 20 пятое приблизительно даже по 1 мая вот видите здесь идет тройное соединение венера с юпитером и нептуном и юпитер и нептун в знаке своего владения как правило такое сочетание приносят ну в вашем случае это могут прийти какие-то большие деньги деньги от ваших партнеров может быть увеличится доход у вашего партнера и вы можете обогатиться за его счет. Также там, возможно, какие-то подношения, подарки, в общем-то, крупные получения. Может быть, возникновение некой интимной связи на основе каких-то выгодных финансовых дел. Ну, а духотворенности здесь нет. Здесь идет материальное. Затем уже после 9 Майя, Венера переходит в ваш девятый дом, Он связан с дальними поездками, с путешествиями, это благоприятный период для работы с иностранцами, ну вообще для любого взаимодействия с иностранными компаниями и также, естественно, для поездок, ну и для любых каких-то дел, которые у вас связаны с логистикой, с туризмом. Так, в мае было бы хорошо попутешествовать. Кстати, это еще благоприятный период для того, чтобы получать высшее образование. Особенно вот тех, у кого есть направление психологии. А уже в конце мая Венера переходит в ваш десятый дом. Ну и, конечно же, тут начинаются благоприятные обстоятельства, связанные с вашей карьерой, делами карьеры. Возможно, получение покровительства со стороны вышестоящих ну, я бы даже сказала все таки здесь когда до да, конец мая это 29 наверное и есть месяц здесь у вас будет шанс ну, как-то подняться как-то показать себя к середине июня Венера соединится с Ураном в Вашей высшей точке гороскопа. Это может говорить о том, что в Вашей жизни могут произойти какие-то кардинальные перемены, связанные с Вашим статусом. Это может быть как и неожиданная женитва, может быть получение какой-то очень крупной должности, может быть получение очень важных бумаг. Что-то, что повлияет на Ваш статус. То есть очень интересный период, середина и Вот. Вот. И смотрим дальше. Уже чем вы будете входить ближе к своему дню рождения, где-то конец, где-то после 25 числа, да, Венера, 23-24 июня зайдет в ваш 11 дом. Это дом друзей, это дом общения с большими коллективами, обычно в эти периоды либо женятся, ну, вот и хочется как-то приятно провести время, если взаимодействие с коллективами, то оно будет благоприятное, будет очень легко взаимодействовать, если общаться с друзьями, это будет очень приятные встречи, когда вы получите огромное удовольствие от этого общения, от этих встреч, поэтому не отказывайте себе в этом, поскольку вторая половина июля, когда Венера перейдет уже в ваш 12 дом, 12 дом это дом связан со всеми тайнами, с чем-то закрытым, с тем, что вы не хотите афишировать, здесь вам захочется как-то... Ну, может быть, для кого-то актуально могут быть любовные тайные встречи, а может быть, будут просто любовные отношения, которые вы сначала почему-то не захотите афишировать. Возможно, и такое. Неожиданные встречи, неожиданные знакомства. Здесь еще будет интересный аспект у вас в конце июля, когда Марс соединится с Ураном. И это будет вашей высшей точки гороскопа. Я бы сказала, что несколько напряженный период для карьеры. Ну, собственно, вот в этом настроении большинство из вас и войдет уже в свой следующий соляр в 2020, 2022 году. Ну, на сегодня все. Общий прогноз мы закончили. Пробежались с вами быстренько. Я еще вижу, что Венера будет в квадрате к Юпитеру. И это говорит о том, что... Потом захочется выжать своим следующим дням рождения. Ну Большинство из вас как-то расслабиться, может быть, в чем-то себя побаловать, как-то отпустить себя в чем-то, позволить себе ну нечто большее, чем обычно. Ну Как-то отпустить. Когда хочется отдохнуть. Многие почувствуют уже, знаете, какую-то такую эмоциональную и физическую усталость. Захочется хлеба и зрелищ. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, что мой прогноз был для вас интересен хотя бы в общем вы сможете себе что-то там представлять в следующий год это как-то в общих чертах спланировать где отдыхать, где заниматься домом, семьей, недвижимостью где работать, к чему больше уделять время и э, надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки, на ваши комментарии. Это очень важно для развития канала, чтобы он появлялся в, рекоменда... в рекомендуемых видео, для того, чтобы канал развивался. Э, э, учитывая, что сейчас очень жарко, поверьте, делать подобные прогнозы очень тяжело. Это стоит, стоит больших усилий. Несмотря на то, что мне очень это нравится, очень интересно, но все же я прошу от вас еще вот такой вот вашей небольшой поддержки. Ставьте пальчик, подписывайтесь, делитесь этим видео и до встречи в следующих прогнозах.